Я немножко подучился играть, теперь я мастер. Ай, ну не сразу против двоих, я не настолько, конечно, мастер, чтобы сразу против двоих. На, минус один, как бы, ну, соответственно, скилл у меня появился, я теперь профессиональный, э, кто-то там, профессиональный анал. Да, это я, если что. Троем на одного, вообще, честно, это, да, честность, это про, <з adelante> про нас. Коррупция? Нет, ни разу. Ну, смотрите, как надо. Оп! Вот, учитесь, пацаны Это я мастерство Познавал высокое мастерство У меня уже пятый уровень, так что Ну да Что? У него же броня была Я не понял А где? Куда мой делся? У меня был классный чувачок Я его настроил, что за Это что за, что это такое Вообще такого не Это какой-то подвох Он умел уклоняться, но его Сыгане, походу, украли Как тебе такое? На! <свист> <тых> не, ну мне все время какой-то профессионал попадается, причем, мне кажется, тот же самый. Во, вот этот, вот этот мне не понравился. Он меня камнями кидал. Ну ты посмотри, как его раскочараю, Раскочарыжило. Он явно мне не нравится, потому что он меня кидал камнями. Ну ты посмотри, э, в, в его глазах была видна фальш. Смотри, это тот же чел. Он перебрался из одной команды в другую команду. Я знал, что он предатель. И опа, прекрасно, прям в половой орган мужчины попал копьем Прекрасные ощущения, он аж слях от этой эйфории Поставим сюда, пожалуй, вот такие пики, чтобы к нам никто не залез, конечно же Тихо, Тихонечко, тихонечко, тяжелый топор, сейчас надо пацанчику помочь Воу! На свои же шипы я и напоролся, прекрасно Да Отлично, очень классно, мне понравилось Победа, естественно Это только благодаря моим постройкам Вот вам еще всякое постройка. Мне не жалко, берите пацаны, вообще не жалко Во, прекрасно Вот сейчас мы поиграем Где эти синие падлы, которых я так не люблю А ну иди сюда Иди сюда, иди сюда, иди сюда оп, На, хорошо, прекрасно Иди сюда На, вот так Что с 60, на И раз, ах, прекрасно как меня извините, конечно, но что поделать, я просто профессионал, о, трамплин, оп, что-то как-то, а, прыгать же можно, точно, извини, лошадка, я, я не хотел тебя калечить, и, оба, не, не, паркур на коняке, это дело посредственное. сам виноват. Кто такой, ты что делаешь? успокойся угомонись. Не надо ломать наши копья. Ты кто такой, Вася? Ой, я случайно. Свиньи. ты кто такой, дядя? Дядя Кузьма. Это он? Он по-любому. Он союзник. Да какой урон союзником? Что я сделал Я просто дышал. Урон союзником. И нельзя подпускать союзником иначе я всех нахрен. Извините, ну я, я не специально. Вы думаете, я специально? Нет, я не специально. Я даже не понимаю, кто наш. Полез, полез себе. Надеюсь, тут никого нет. Угу. Прекрасно. Не-не-не, пацан, давай слазь. Это плохая идея. Оп! На что ты надеялся? Не, ну как бы мы проиграли только потому, что пацаны плохо сражали Я делал все, что возможно вообще в этом мире. Я убил 6 людей. 2 раздох. Прекрасно. Мне кажется, соотношение просто прекраснейшие. Разбей, убейки крестьян и сожги ферму Ладно Типа, я умею А, им надо защитить, а мне надо уничтожить Да легко вообще Они вон уже сами жгут Вот этот хаос хочу сжечь И раз Прекрасно, ну оно что-то как-то через жопу работает И как-то хреново горит Ну давай, давай драться Ну давай, опа Угу, конец Дело в том, что тут очень сложно понять, как это работает Он замахивается долго, а надо прям в конце самом парировать А я парирую за минуту до атаки Ты сгоришь вместе со мной Ха, вот и все Я возьму лошадь, потому что вы не умеете на них ездить Ездить умеет на лошадях только истинный гонщик нелегальный, такой как я вы извините, простите, ну что поделать Опа, попробуйте по мне попасть. И раз! Прекрасно, урон 15. Лучше залазим к ним на базу. А вы что думаете, что я хрен сюда заберусь? Я хрен сюда заберусь. <с> Почему, что с лестницей стало? Почему она сломана? Это что за бред вообще? Пойду еще стрелок возьму. Я не знаю, как туда добраться, там сломано. Что за... Меня убил синий. Почему он тут вообще находится? Ай! Это что такое? У меня прилетела какая-то елда. Что за хрень? У меня прилетела вторая елда. Ай, больно. Ай, больно. Ай, больно. Да хватит меня бить. Лови! Это что такое? Я, Я оружие выкинул. Промахнулся и... и сдох. Печаль. Я могу просто сдалека расстреливать? Это хера? Опа! Прям в задницу попал, прекрасно, я любитель такого попадения. Все, мы проиграли, тут времени не, не осталось почти. Ну, тогда я спрыгну. Что за группа ухо возле меня собралась, что это за отряд такой? Оп, на, прекрасно, вообще, 200 урона, ой, прыгай. Здравствуйте, извините, плохо, Оп. на, урон 9, извините. Простите, до свидания, спасибо. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Мортхау. Победа. Давай. Удачи.